Короче, вот такая вот глухая авария с техники, короче. Камазы-мамазы тормозят, чтобы все дергали. Вот пробка на. Просто, наверное, до Иркутска до самого. В три вида. Вот сама авария. Там все жестко. Пять котлет. Просто в дребезги машина разлетелась. Легковая машина в фуру. Вот что случилось с фурой. А вот под ней легковушка лежит. Не, Них... Них*** Это все, что осталось от машины легковой да, вот Это все, что машина от машины осталось. Них... Короче, дальше походу нельзя. Он еще часть машины уронил. Кент, походу. Я на загрузку. Вот это, короче, машина была когда-то. Сейчас покажу еще что интересного. Короче, вот, ребятки, привет, отдохнуть. Любились.